Да, здесь, наверное, не так глубоко. Просто залила тротуары. Представляете, идете вы так домой? <свы> а Обрати нельзя. Ну, у меня сегодня, конечно, и съемка получилась. А ведь час назад купался в море, было солнечно. Всем привет! Трудно поверить сейчас половина третьего темнота час назад я купался в море и тут такая погода плывем прямо это улица красная поворачиваем на борзово да дождик нехилый как а просто плывет Буду на улицу Комсомольского. Проплываю по улице Комсомольской. Вода прямо затопила тротуары, представляете, вот это да, вот это да, смотрите, я не знаю куда ехать просто, ехать за другими машинами ориентиров не видно, примерно по деревьям, да, наверное там где-то, где-то там идет тротуар. Честно говоря, я такого не помню Может быть, конечно, такое не бывает Но, Видимо, я в местах не ездил, где такое бывает Но я такого не помню